полноценным компьютером. все благодаря возможности их подключения к сети и интернету, а также возможности широкого выбора доступного программного обеспечения. Но так как это в первую очередь телевизоры, то их возможности все же ограничены. К примеру, стандартный веб-браузер не поддерживает всех технологий, использующихся на современных веб-страницах, и многие элементы остаются недоступными. Установив дополнительные приложения и виджеты, вы сможете бесплатно смотреть множество фильмов и сериалов, которые отсортированы по году, популярности и собраны в одном приложении. Вам не нужно будет открывать браузер и искать их, здесь вы найдете все новинки кино, доступные в интернете. Приложение ForkPlayer может послужить хорошей альтернативой стандартному веб-браузеру и который имеет больше возможностей. Есть несколько способов установить данное приложение через смену DNS и через установку соответствующего виджета. Сначала давайте разберем первый способ. Для телевизоров Samsung откройте «Настройки», кнопка «Settings» на пульте, затем перейдите в «Общие», «Сеть», «Состояние сети» и откройте «Настройки IP». В открывшемся окне в строке «Настройка DNS» измените его значение с «Получать автоматически» навести вручную. А после в строке сервер DNS укажите следующий адрес и нажмите ОК. OK. Затем перейдите во все приложения Apps и скачайте приложение Русская музыка или же Россия 1, Twigl, а затем запустите его. Вместо этого приложения у вас должен запуститься Player. Теперь осталось только его настроить. Как это сделать я уже рассказывал в одном из предыдущих видео, ссылка на него будет в описании. Этот способ подойдет для всех серий Samsung Smart TV. Для телевизора Sony нужно нажать кнопку Home на пульте и перейти к установкам. Здесь открыть настройка сети, просмотр настроек и состояние сети, запомнить IP, маску и шлюз. Затем открыть настройка сетевого соединения и выбрать специалист. Далее выбрать соединение, проводное или беспроводное, и на этом этапе нажать вручную. Теперь здесь нужно ввести IP, маску под сети, шлюз и вписать сюда следующий DNS. Использовать прокси сервер нет. Настройка сети завершена. Телевизор успешно подключен к сети. ОК. Теперь возвращаемся на стартовое меню. Открываем все приложения и здесь ищем Opera TV. здесь в поиске нужно найти приложение Bav TV Запускаем его, вместо него должен запуститься ForkPlayer, в котором вы найдете множество фильмов, мультфильмов и сериалов, а также сможете смотреть IPTV. Для телевизора LG заходим в настройки, настройки подключения к интернету, сеть. Выбираем проводное или беспроводное в зависимости от вашего подключения, открываем дополнительные настройки, внизу изменить, убираем галочку напротив автоматически и опускаемся к строке сервер DNS, далее вводим туда один из этих DNS. Затем открываем LG Store, находим и запускаем одно из таких приложений Twiggle, Deezer, Vtuner, Первый автомобильный, Боевики триллеры. Вместо запуска этого приложения у вас тоже должен запуститься ForPlayer. Второй способ ⁇ это установка виджетов. Помимо ForPlayer можно установить и другие. К примеру, SmartBox, HDRSK, D-Store и тому подобные. Официальные виджеты вы сможете найти и установить в Substore любого из телевизоров. А вот что касается неофициальных, то для телевизоров Samsung... Вам еще понадобится компьютер и дополнительный ЭПО. В первую очередь нужно скачать и установить пакет программ на компьютер. Скачиваем Java и Tizen Studio. Все ссылки будут в описании. Без Java Tizen Studio работать не будет. Поэтому сначала устанавливаем Java, а уже после Tizen Studio. Обязательно скачивайте соответствующую версию программы разрядности вашей операционной системы. Запускаем скачанный установщик Tizen Studio. Соглашаемся с лицензией. Если нужно, меняем путь установки и жмем Install. После завершения установки Finish. Если вы не сняли здесь отметку, должен запуститься Package Manager. Если же этого не произошло, перейдите в папку с установленной программой. По умолчанию она находится на диске C. Переходим в папку C Tizen Studio Package Manager. И здесь запускаем файл Package Manager.exe. Файл для запуска самой программы находится по пути C tizen Studio IDE tizen studio StudioXe, где инсталлятор для удаления программы находится в той же папке что и Package Manager an InstallerXe. В окне Package Manager оставляем отметку только напротив телевизора. Затем нажимаем Install напротив Tizen SDK Tools и ждем завершения установки. По завершению, убедившись в том, что все компоненты установлены, напротив каждого должно появиться Delete. Переходим во вкладку Extension SDK, здесь жмем Install напротив Extras и соглашаемся со всем, ждем пока скачаются и установятся остальные пакеты Tizen Studio. Тем временем, если вы еще не зарегистрированы на сайте Samsung, перейдите и зарегистрируйтесь. После регистрации нужно узнать IP адрес компьютера, для этого откройте параметры, сети интернет, центр управления сетями и общим доступом. И здесь нажмите по подключению к локальной сети или Wi-Fi. Откройте сведения и здесь в строке адрес IPv4 будет указан IP-адрес вашего компьютера. Теперь переходим к телевизору, открываем Apps и по очереди жмем на пульте цифры 12345, в появившемся окне выбираем ON и жмем Enter. Затем ниже вводим IP-адрес компьютера. Телевизор и компьютер должны быть подключены к одной сети оба через кабель или через Wi-Fi и нажимаем OK. После этого вы увидите сообщение о том, что режим разработчика активирован и вам нужно перезагрузить телевизор. Выключите его с пульта и для надежности выдерните вилку секунд на 20-30. Затем включаем его и опять заходим в Apps. Здесь должна появиться надпись Develop Mode. Если вы еще не вошли на телевизоре в свою учетную запись, самое время это сделать. Затем нужно узнать IP адрес самого телевизора. Для этого открываем настройки, общие, сеть, состояние сети. Здесь выбираем настройки IP и видим адрес телевизора. Возвращаемся к компьютеру, к этому времени установка должна закончиться. Ставим отметку напротив Launch The Tizen Studio и жмем ОК. OK. Launch. И в открывшемся окне выбираем Launch Remote Device Manager. Здесь либо жмем плюс и вводим имя и IP-адрес телевизора, или нажимаем скан, после чего он должен появиться в этом списке с соответствующим IP-адресом. Соединяем компьютер с телевизором, переведя бегунок в положение on и закрываем это окно. Теперь нужно создать сертификат. Для этого открываем Tools, Certificate Manager, Cancel, далее жмем плюс и выбираем Tizen, вводим имя сертификата, любое имя. И жмем next, здесь ничего не меняем, здесь вводим произвольные данные, которые постарайтесь запомнить. Здесь без изменений, жмем finish и ok. Теперь нужно скачать виджеты, которые вы хотите установить себе на телевизор, поищите их в интернете или перейдите по ссылке в описании. Здесь скачиваем файл с расширением VGT и переходим в Tizen Studio, здесь нажимаем File, Import, в открывшемся окне выбираем Tizen, Tizen Project и жмем Next, затем выбираем архив файл, Browse, указываем путь к скачанному виджету и нажимаем открыть, после Next, здесь выбираем версию, ставим галочки напротив Name, а затем жмем Finish. В окне Project Explorer у вас должен появиться файл с названием виджета. Жмем по нему правой кнопкой мыши и выбираем Build Signet Package. А затем еще раз правой кнопкой мыши и посылаем его на телевизор выбрав Run as Tizen Web Application. После этого на экране телевизора вы увидите установку данного виджета, после которой он сразу же запустится. В приложении Smartbox вы сможете посмотреть все новинки фильмов, мультфильмов и сериалов, доступных в интернете. Теперь оно будет отображаться в приложении. Для удобства его можно добавить на главный экран. Таким же образом можно установить и другие виджеты, к примеру D-Store, Kino HD KinoMIR, Tushkan и тому подобное. Для телевизора LG с WebOS установка виджетов похожа. Для этого тоже понадобится компьютер и дополнительный софт. Первым скачиваем и устанавливаем Java, затем SDK, распаковываем скачанный архив SDK и запускаем Installer.exe, соглашаемся с правилами и жмем install. После окончания установки соглашаемся на перезагрузку. Затем переходим по этому пути и запускаем Component компонент менеджер. Устанавливаем CLI IDE Sublime Plugin. Далее скачиваем программу Git и устанавливаем по умолчанию, ничего не меняя, нажимаем несколько раз кнопку Next и Install. Далее на телевизоре нужно включить режим разработчика в первую очередь регистрируемся на сайте LG, нажимаем вверху сайта Sign in Create Account, выбираем свою страну, соглашаемся с условиями, вводим свою почту и остальные данные. После регистрации нужно зайти на почту и подтвердить аккаунт. Завершив регистрацию, заходим на телевизоре в LG Store и входим в созданный аккаунт. В поиске ищем приложение Develop Mode и устанавливаем его. Запускаем установленное приложение и вводим логин и пароль, которые регистрировали ранее на сайте LG. Переводим DevMod Status в состоянии ON. В появившемся сообщении телевизор попросит перезагрузиться. Нажимаем кнопку restart. После перезапуска снова заходим в приложение Mode. Переводим кейс сервер в состояние ON. Теперь переходим к компьютеру и запускаем WebOS TV IDE. Создаем новый проект New WebOS Project. В открывшемся окне вводим Project Name без пробелов и только латиницей. Выбираем Project Template проект WebApp и нажимаем Finish. Скачиваем приложение Gets TV или другие для LG Smart TV. Открываем архив и перетаскиваем все файлы в созданный проект. В правом нижнем углу окна переходим во вкладку Target Configuration и нажимаем иконку New Connection. Телевизор и компьютер должны быть подключены к одной сети, оба через кабель или через Wi-Fi. В появившемся окне в поле Device Type выбираем LG Smart TV. В поле IP-адрес указываем адрес из приложения Develop Mode и нажимаем Finish. Далее нажимаем правой кнопкой мыши на добавленные устройства и выбираем Properties, в появившемся окне в этом поле вводим значение из такого же поля в Develop Mode, нажимаем кнопку Apply и OK. далее снова нажимаем правой кнопкой на добавленное устройство и выбираем Connect, сюда вводим ключевую фразу и жмем Finish, отправляем приложение на телевизор, нажав правой кнопкой мыши на название проекта Run As WebOS Application, в появившемся окне в строке Target выбираем подключенный ранее телевизор и нажимаем Apply Run. Ждем пока приложение установится на телевизор и автоматически запустится. Выходим и видим в списке установленные приложения. Здесь вы всегда найдете последние новинки видео доступные в интернете, а также сможете смотреть IPTV. А на этом все.